Всем привет! С вами Макс Репьев. Сегодня у нас второй день проживания на Бали, и я поменял жилье. Значит, я снял вот такую небольшую виллу с вот таким вот видом, с бассейном, с территорией, совсем, всем всем На 5 дней это стоило мне 400 долларов. Как бы это, ну, для Бали не дешево, да, и в принципе, но тем не менее вилла достаточно прикольная. То есть здесь у меня вот такая двуспальная кровать. Вид открывается на море, а на зелени, на все, все, все. И с этой стороны у меня вот такая душевая кабина, товарищи. Так что по кайфу. Сегодня, значит, мы отправляемся куда-то там на озера. Ребята, точнее, уже уехали, а я за это время снял байк. Снял байк я на месяц, и он средний по цене, как бы можно было дешевле найти, но я взял хороший. Со шлемом, с держателем для телефона, то есть я так понимаю, что ребята изначально это все покупали отдельно, но мои друзья... Потому что они и шлема себе купили, и держатель отдельно они покупали. А я, значит, сразу договорился с чуваком, но как бы заплатил больше. Но он у меня почти новый, с абс -ом. совсем. Сейчас покажу. Ну а пока мы с вами идем, оцените территорию вообще. Очень много зелени. Сегодня, я думаю, мы еще где-нибудь с вами в бассейне поплаваем. Ну и вообще сама по себе такая концепция хорошая. То есть это что-то типа гостевого дома. Снизу есть номера, а вот здесь вот есть отдельно стоящая вот такая вилла. Ну здесь такой дворик. Зеленью. Здесь, значит, проходят завтраки. И сейчас я вам покажу мопец свой. Это Yamaha N Max 155. По сути, у меня примерно такой же в Сочи, поэтому это очень комфортная техника. Это средний скутер, и на нем удобно достаточно сидеть. Даже вот у меня рост девяносто один я спокойно вот так вот могу ноги поставить. И у него прям наикрутейшее состояние. То есть он прям свежак, без ключевой доступ. То есть это все работает. Пробег на нем 5000 километров. И я попросил чувака, он мне привез новый шлем. Прям нульцевый. Как он такой? Это, конечно, очень приятно, когда ты получаешь технику, во-первых, в хорошем состоянии, да еще и тебе и новый шлем дают. Вот это особенный момент. Вот это, я понимаю, аренда, да? На самом деле можно было взять, конечно, и дешевле. Но когда мне сказали, что, во-первых, будет новый шлем, что его не нужно будет покупать, что есть держатель, что сам по себе мопед новый, на нем там 5000 с небольшим, он с абэсенс, с бесключевым доступом. Можно было взять типа за 2 миллиона 300, 2 миллиона 500, там поторговаться, поискать. Но зачем страдать, если ты экономишь на этом, на всем полторы тысячи рублей за месяц. То есть вот эта вот штука на месяц, на сегодняшний курс стоит... 12, по-моему, тысяч рублей Можно было, конечно, неделю там Помучиться, побегать, поискать, пострадать И снять его за 11 Как бы я считаю, что овчинка выделки не стоит И когда ты получаешь хорошую технику С хорошим приданным То тут, ну, даже и речи не стоит А здесь, смотрите-ка, есть еще и зарядка А у меня ведь с собой есть еще и Вот эта штука, которая в прикуриватель вставляется Сам зарядник Вот такая штука на два устройства Сейчас она вот сюда вот заходит это у меня остается для телефона, короткий. И второй, значит, на камеру, чтобы заряжать. Пушка-то. Что за техника? Надеюсь, мы подружимся. Погнали на озера. Оцените, значит, как на ней сидит голубой шлем. Ехать нам 47 минут до точки. И мы с вами направляемся по встречке. Потому что так здесь правильно. Это на самом деле для меня было, знаете, таким... Ну, поначалу не очень привычно, а сейчас вот как бы едешь, уже как будто бы нормально. Плюс на мопеде, конечно, никак на машине, потому что ты, ну, грубо говоря, у тебя орган управления, все на одном и том же месте. Что ты по правой полосе будешь ехать, что по левой, по сути, одинаково. Но вот я когда пересаживаюсь на левостороннее движение на тачке, вот это, конечно, страдание. Но вы просто посмотрите, сколько здесь зелени вообще, а. Просто уйма. Она здесь прямо стучится в окна. Прям очень много ее. Дорожки, конечно, супер узкие. И вот так вот, конечно, не очень безопасно ехать, как я сейчас делаю, снимать. Но благо я хотя бы в шлеме потому что вчера я вообще в кенки гонял. Заехали в джунгли. Это как в Сочи, только чуть мощнее. Потому что здесь прям ну, сильно темнее. Очень много зелени. Прям очень много. Ну, а дорожки, по сути, такие же узенькие, как и в Сочи. Но вообще, конечно, Бали это чистая деревня. Но вот именно в этом месте, где я сейчас нахожусь, здесь цивилизация как вот ну, 90 может 80 е примерно так и это круто но здесь очень много природы а еще здесь собаки не лают на мотоцикл вообще Ну они видимо задолбались просто и как бы через гены им это передалось что здесь бесполезно гавкать просто в сочи когда едешь там постоянно гавкают здесь как бы нет ну и очень зико а жалко конечно что погода какая-то вот не очень только сейчас собирается так что, возможно, приедем мы туда, смотреть-то будет и нечего. Но через 29 минут мы не знаем. Я, короче, остановился, потому что там туча и, возможно, там дождь. И в комплекте, кстати, к мотоциклу идет дождевичок. Так что мы его сейчас с вами наденем. На удивление сел. То есть я теперь, как атлет Monster Energy, поеду в дождь напрямки. Вот это, я понимаю, экспириенс. Только один дождевичок, и сразу, значит, дождь пошел. Я думаю, что дальше он только усилится, но вот уже, в принципе, и камер тут Закапываю. Охреново то, что быстро не поедешь, так как капли бьют вот по лицу, и достаточно больно. Но ничего страшного. Как ты будешь ушиб? Это, конечно, не тропический ливень, но тем не менее погода испортилась прям капитально. Но это не интересно же. Дождик вроде потихоньку утихает, и я, значит, заехал на заправку. Заправил я, получается, 5,5 литров. На 71 рупий 71 1000 рупий Это 322 рубля А 322 рубля мы с вами делим На 5.6 У нас получается 57 рублей 67 копеек За 1 литр Вот вам цены на Бали На Бенз Я доехал до храма, который мне скинули Ребята, Они где-то здесь находятся Сейчас мы посмотрим, что здесь вообще есть Ну а пока у меня телефон, значит Находится в режиме удаления влаги. Вообще, на самом деле, благо... Вообще, прогресс, конечно, это крутая штука, потому что вся техника теперь вот непроницаемая, mm -hmm. Что вот камера, на которую я снимаю, что телефон, с которого я ехал с навигатором. То есть просто главное сейчас отсюда удалить воду, и все будет работать. Я не знаю, что это такое, мне просто сказали, что здесь прикольно. Поэтому я вам не расскажу, как в каком году, что в чем особенности. Я просто приехал посмотреть. Вы вместе со мной. Думаю, что многие из вас были на Бали, но те, кто сейчас смотрит это видео, и вы напишите в комментах, что это за священное место такое. До сих пор вот существуют люди, которые ходят с зеркалками, чтобы сфоткаться. То есть вот эту дрыну с собой несешь, вот как я сумку, только даже еще и больше. Приходишь сюда, настраиваешь свет и не знаю, как-то фоткаешь. Потом эти фотки у тебя хранятся где-то на компе, и ты их не смотришь. На мой взгляд, самое оптимальное, конечно, это пользоваться телефоном, потому что ты всегда в любом разговоре, в любой посиделке можешь открыть телефон и показать, я вот был вот здесь, а ну-ка посмотри. А если, например, у тебя фотки где-то на компе находятся, то вот что ты будешь делать? О, сейчас, погоди, я домой схожу и покажу тебе там, скачаю фотки и покажу тебе их что Ну, короче. И очень много азиатов ими нагоняя с такими тушками огромными, чтобы прям было видно, что вес имеет. Это не ходит, на эту зеркалку шлепаются. Как-то так. Но здесь, конечно, красиво. Спора нет. Я заплатил еще за что-то, чтобы вот здесь спуститься. И вот таким вот каменным кувшинком пройти. О, нифига себе. Какие они прям большие, да? Офигеть. В общем с нами тут фоткаются, вот ребята из Азии. Покажи класс. Да, нам вот на класс показали. А покажи мне. я Короче, вот так это происходит, Оксан. Да и Такая вот история. Оксана говорит, что с ней уже очень много раз фоткались. Нам подходят просто чуть ли не вырывают из рук у нас Алису и говорят: "Извините, можно с ней сфотографироваться!» И уносят. Прям уносят. Говорят с мальчиком. Затем к мальчику прибегает второй, третий, десятый мальчик. Реально их стук шесть было пацанов. Прибегает четверо мужчин, пятеро женщин такие: "О, как мило, класс!" Я такая стою, Алису успокаиваю, говорю: "Алис, говорю, классно, ну, все, успокойся, покажи рок, как вот она умеет". Вот, пока я объясняю, смотрю боковым зрением, тут достал телефон. Он женщина и тоже такая плис! Я такая окей, хорошо. Я ее обнимаю, беру ее телефон, фоткаюсь, и я оборачиваюсь за мной уже с десяток человек. Вот он результат. И честно. вот он результат. Вот так вот И выглядило. мы тоже стали звездами, видите? А я почему прикол пойму, вообще? Почему так? Я? Ну с иностранцами, наверное, интересно, а что я, мы А я когда была поменьше, я помню, приехала в Белгород и первый раз увидела негры. я к нему подходила, подбежала, скажу, извините, эм, give me photo, негр, please. Он такой, окей, окей, okay, okay, хорошо. Я такая, sorry, негр. Короче, я помню, но фотка у меня есть. Если вы думали, что это было единовременная, то нет. Блин, короче, меня еще и туда зовут. Но посмотрите, как. Я, честно, не понимаю, в чем прикол, в чем прикол фоткаться с иностранцами. Но они почему-то именно этого хотят. Да, Максим, тебя хотят видеть на вижу. Я надеюсь, вы тоже это видели, да, сейчас? Да, да. походу Юрий Классов, местный закликатель кошек. Оказывается, у нас как-то Оксаной теперь одинаковые шлема. Надо да, вот так вот да, закрыть. Раз, два, три. Так что вот И такие вот... Им правда одинаковые. Да. А у тебя другой. А у меня тоже другой, да? А Покажи рок. Мы, значит, приехали на знаменитый Балийский ворот. Что не слышал про них? Ну, то, что они самые классные здесь. Ну, то, что здесь платность Посмотреть, это, конечно, чудовищно. Не, плат не смотреть. Если ты фоткаешься, то типа 30 тысяч рублей стоит. Это сколько-то там, типа 15 рублей. Да как 15. А сколько? 150. Да? Да. 10 тысяч это полтинник. Да не может да, да да да все посчитаем в общем какая схема ты подходишь туда плачешь 30 тысяч рублей 150 рублей тебе дают номер на фотку то есть это последователь номер кто за кем фоткается здесь значит ребята встают вот сюда и фоткаются вот так такая вот история на фоткались место действительно прикольное. Фотошек сейчас парочку вам ставлю вы их сейчас увидите и здесь вот, как бы, народ собирается. И как ты говоришь, кто не был на воротах, не был на Бали, да? да. Ну, так считается. И мы сейчас куда едем? Едем в Бентангом. Бинтан, за за а завтра мы поедем в Кибаварню Старк, да? В местную в Брювере. Завтра, воскресенье, день, чила. Можем позволить себе поехать. А то здесь рабочий, да, счет не было. Да, у меня кого-то там. У меня в 4 ночи вчера был рабочий день на часа. Закончился. В 2 начал, в 4 закончился. Никогда некогда работать, ребята. Здесь просто некогда. Только ночью. Всего очень много интересного, надо все успеть посмотреть. Ну и плюс еще, мы очень сильно, кстати, отличаемся по времени от Москвы. 5 часов разницы. Пять часов разницы, то есть, когда у тебя здесь 9 утра, там еще даже никто не проснулся в это время. Да, а правильно. когда ты уже начинаешь там куда-нибудь в бар собираться, то Начинаю, начинает банки работать. Да, парки по работе. Ну все, загадку. включаем узончик. Ну чем? По пути назад остановились на вот таком вот крутейшем месте вообще Облака застревают вот здесь вот в деревьях Озеро как на ладони, оно гладкое, в нем все отражается А с этой стороны еще одно озеро Ну конечно очень круто это все выглядит Мы значит приехали в местный какой-то типа полу магазин Ну это не лакшери конечно, но тем не менее, типа с хорошим качеством продуктов Сейчас посмотрим, что почем Костян, посмотрим же, что почем. Конечно, самого Сначала пиво. Самый главный ингредиент, да? Тут просто очень сложно ориентироваться. Ну, вот, например, 4.1. Это сколько? 100 грамм. 4. 20 рублей 100 грамм получается. 200, 200 рублей килограмм. Чтобы вы знали, короче, это преподаватель Белгородского государственного университета <laughs> А ты профессора не получилось? За да какой профессор? Я... Работаю по договору оказания я когда... Распирантуру ну, закончил, и я попросил, попросил преподавать. Да. Так что вот мой предмет. Так, что в пиво Я думаю, что нам надо большие, наши снизу. Большие? А сколько стоит пивас-то? Ну, пивас от 120 рублей. От 120 рублей? Да, маленькая баночка, да. То есть дороже, чем в России? Конечно, да. Вот, вот и Сан-Нигиль, Лайт, классная как корона легенькая вкусненькая 150 рублей стоит получается ничего себе да ну33 так мощно да в общем нам вот на двоих хватит да ну да я оксана тоже там короче думаю да на бутылочку ну цвете за да, да. ли может еще по баночку давай какой-нибудь какой попробуем я и не знаю как прикольно любишь не, не очень не так и там вот упаковка хорошая. Блин, ну, я пробовал даже до 300 с чем-то рублей, но оно того не стоит, честно. Так. Вот, блин, плохо, что мы завтра поедем на пивоварню, на крафтовую. Там пиво, этот, Старк, крафтовая пивоварня, болит офигенное пиво. Я надеюсь, мы там затестим, короче, пиво, да? Затестим. Ладно, пойдемте дальше посмотрим. Что еще есть у нас? Я включаю конверту для того, чтобы вам показывать, сколько стоит. Значит, хлеб вот такой вот стоит 22 миллиона. 100 рублей вот пожалуйста на, на ваших глазах а, вот этого вот стоит 26 миллионов дорогу, это да, вот 118 да. рублей 31 значит вот такая вот какая-то датская булочка это получается 141 рубль потом бананы значит пошли бананы у нас 12 рублей за, 100 за 100 грамм. 125. Или 125 за килограмм что у нас в России? потом что это у нас это у нас манго да Манго значит 3. Вот так вот получается. 39. 39. за килограмм. Да, 177 рублей получается. Здесь у нас. Нектарин белый. 30.750. Получается 139 рублей. Ну и пойдемте, наверное, еще молоко, может, посмотрим. Что-то в этом духе. Ну, чтобы такие товары первой необходимости там были. Молоко, 33 500, 152 рубля за молоко. А, да, продукты здесь не, не дешевые. Корзинка, конечно, супер крепкая, как он в нее верит вообще. И она в него, он говорит, крепкая, как русские мужики вообще. Вышло нам все на 867 тысяч целый пакет с пивасом, морожеными, чипсами, хлебом и булочкой, которую я сейчас съем. Так что я вам напишу, сколько это стоит. Потому что мы не пересчитывали. Мы, значит, добрались до нашего жилья, попали в дождь. Но благо мы все привезли. Самое важное у нас вот здесь. Да, драгоценный груз. Ну и какая же тусовка, да, без хорошей музыки, господа. Так что мы сейчас с вами покайфуем на бильярде. Под Харман Кардон хочу вам пожаловаться, я только что открыл Принглс, а они наполовину вот такие. То есть нифига не полные. А заплатили домой мы за них как за полные. А тут кто-то наполовину уже отъел. Не радость, конечно. Колонка, кстати, очень крутая. Она в номере стояла. Очень качественный звук для ее. Называется Harman Kardon Onyx 5. Вот. Если что, загуглите, прям рекомендую купить Домой очень крутой баск Выглядит эстетично И небольшая А еще играет громко и очень круто Прям очень глубоко И Мы сейчас с вами Сыграем в пул Ну короче пул на самом деле штука такая, да, но такая Неинтересная Но за неимением большего вот, забил. и мою забил нам да. в общем мне осталось забить два ну в общем партия складывается так что в лузе стоит мой а черный за ним смотрим господа подошла оксана она уже короче всех выиграла вот. поэтому господа мы сейчас значит уходим глубоко в ночь и я на этой нотке с вами прощаюсь вам всем спокойной ночи доброго дня или доброго утра я не знаю когда вы смотрите этот видос но вы огромные красавчики что досмотрели его до конца не забывайте подписываться на этот канал там ставить лайки писать комменты и все такое с вами был я макс репьев и вся наша банда которая теперь на бали до